Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира в студии Евгения Фахурдинова в этом выпуске: Русский мир готовится к празднованию Великой Победы. Президент объявил о проведении авиапарада в Москве. Главный храм Вооруженных сил России готовится к открытию. А теперь более подробно об этих и других новостях. Весь мир готовится к празднованию Дня Великой Победы. 75 лет назад наши солдаты совершили подвиг, победив фашизм. В этом году большую часть масштабных празднований из-за эпидемии коронавируса пришлось перевести в онлайн-формат. Но несмотря на препятствия, главное, что мы помним их подвиг, и память о героях живет в наших сердцах. О том, как русский мир готовится к празднику, в следующем сюжете. 17-летнюю Анастасию Грац многие наши телезрители знают как победителя третьего телевизионного конкурса «Корреспондент русского мира». Она совместно с Русско-немецким культурным центром города Нюрнберга подготовила целый онлайн-концерт, приуроченный к 75-летию Великой Отечественной войне. Учащиеся центры и преподаватели поздравили всех с праздником. «Русский центр города Нюрнберга поздравляет всех с 9 мая!» Спасибо за победу! Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная слава героям! Испели спели любимые всеми песни – Катюшу, Смуглянку, День Победы. В то время как в Аргентине русский центр совместно с русским домом города Мардельплата оцифровал статьи журнала «Звено», который издавался нашими соотечественниками с 1945 по 1947 годы. В этих материалах хорошо видна деятельность диаспоры в Аргентине по отношению к событиям в Великой Отечественной войне. В 1944 году была создана организация Русского центра помощи Родине, журнал «Звено», газета «Наш голос». Все это способствовало сплочению славянской диаспоры и позже появлению клубов соотечественников в пригородах Буэнос-Айрес. Уникальные документы можно будет увидеть на странице социальной сети русского центра в Аргентине. А также, несмотря на карантин, наши соотечественники в Южной Америке активно принимают участие в виртуальной акции «Бессмертный полк дома». К Аргентине мы еще вернемся. А пока давайте отправимся в Сирию, где, к сожалению, слово «война» Произносят не в прошлом времени, а в настоящем. Но несмотря на все тягды, которые переживает сейчас сирийский народ, он поет песни. Причем на русском языке. Все эти ребята стали участниками международного музыкального марафона «Песни Великой Победы». И согласитесь, из их уст эти композиции звучат совершенно иначе. А сейчас предлагаю посетить русский центр Национального автономного университета Никарагуа, где проходят шахматные турниры, посвященные победе в боях за Сталинград и Ленинград, а также памяти неизвестных солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся центра смогут более подробно узнать о том страшном времени благодаря фотовыставке и просмотру фильмов о войне. В этом году в городе Герои Минске стартовала акция памяти, цель которой – борьба с фальсификацией истории. Наш Международный периодический клуб взял на себя миссию собрать землю со святых мест, мест, где захоронены герои Великой Отечественной войны. Стартовал наш проект в городе героя Севастополя. Можно было Сапунгору, можно было Малахов круга, но больше всего на сегодня меня впечатлило состояние мемориального комплекса, который создан севастопольцами, частным, кстати, образом, 35-я береговая батарея. Участники акции отправились также в следующие города – Керч, Одесса, Киев и другие. Как отмечают организаторы мероприятия, больше всего поразило то, что с каких бы святых мест, где 75 лет назад шла война против фашизма, не была взята земля, почти в каждой горске ее можно было найти обломок оружия, танка, самолета и других следов боя. Земля со всех святых мест к 9 мая будет доставлена в Минск. Эстафету памяти подхватили и в Австралии, где в юбилейный год 75-летия Великой Победы Ассоциация Рустолк создала цикл передач Великая Отечественная война глазами молодежи русского зарубежья. Ребята из Австралии расскажут о хронике и ключевых моментах войны, которые привели наш народ к победе. Мы наследники победы. Победа дедов и прадедов наша победа. Вечная слава героям. Мы. Помни, мы гордимся. Передачи выйдут в эфир на австралийском телевидении с английскими субтитрами. А теперь давайте снова вернемся в Аргентину, где накануне 9 мая руководитель Русского центра университета буэнос айрес Сильвия Ярмалюк взяла интервью у кинорежиссера и директора киноконцерна «Мосфильм» Карены Шахназарова. Он рассказал о своем режиме самоизоляции и поделился воспоминаниями отца фронтовика была зима была зима и они вырыли землянку там он офицер был там группа офицеров они а надо было чем-то ее накрыть сверху эту землянку нашли вроде какие-то бревна в этом такие все во льду так. они поняли какие-то куски льда и в них вроде бревна они они положили на, на, на потолок, сделали в этой землянке, значит, сложили туда, туда все залезли, страшно устали, заснули, и потом папа, папа рассказал, говорит, я проснулся от какого-то такого запаха, и вдруг я смотрю, с потолка руки, ноги показались, падали просто еще одну акцию запустили коллеги из русского центра в Аргентине – воспоминания детей войны. Буквально по крупицам они собирали информацию о тех, кого застала война в самом раннем возрасте. На этих кадрах вы видите Марию Степанну Калар, которой в этом году исполнилось 89 лет. Она с невероятной теплотой рассказывает о письмах, которые присылал домой отец-фронтовик. Письма приходили... Написанные на тоненькой, на тоненькой серой бумажке, свернутые треугольничком. Письма писались к простым карандашом. Адрес писался чернильным карандашом. Мы каждому письму были рады. И это лишь малая часть тех акций, марафонов, флешмобов, которые готовят к 75-летию Великой Победы наши соотечественники, посетители русских центров по всему миру. В очередной раз это подтверждает, что никто не забыт и ничто не забыто. Любовь Курьянова. Специально для телеканала «Русский мир». Президент объявил о проведении авиапарада в Москве 9 мая. Кроме того, вечером во многих городах страны состоятся праздничные салюты. По словам Владимира Путина, в парадном строю в небе пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. Президент также подчеркнул, что все запланированные ранее мероприятия в честь 75-летия Победы обязательно состоятся. Парад Победы в Москве и акция «Бессмертный полк» пройдут позже при разрешении ситуации с коронавирусом. Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш бессмертного полка. Мы достойно отметим юбилейную дату победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего вдвойне для наших ветеранов. В честь Дня Победы боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа. Более 100 боевых самолетов и вертолетов совершат полеты над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, острова и Калининграда. Главный храм Вооруженных сил России готовится к открытию. Третий по величине собор в стране построили в подмосковном парке «Патриот». Главный храм вооруженных сил России возводится в подмосковном парке Патриот к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Сам собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов. Хотелось бы, чтобы мы действительно сделали этот храм таким народным и храмом, главным храмом вооруженных сил. В храме много действительно уникального. Отделка из керамики с гжельской росписью. Иконостас создан в той же технике, что и старинные походные воинские иконы. Купол храма представляет собой шлем святого благоверного князя Александра Невского с изображением на нем архангела Михаила, предводителя небесного воинства. Своды собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. В Грузии Международно-культурно-просветительский союз «Русский клуб» выпустил книгу о Великой Отечественной войне. Из Грузии, в которой в 1941-м было 3,5 миллиона населения, на фронт ушел каждый пятый ее житель, то есть 700 тысяч мужчин и женщин. И почти каждый второй из них пал в боях или скончался от ран в госпиталях. Каждую юбилейную дату победы над германским нацизмом Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб» встречает новой, связанной с ней книгой. В этом году 75-летию Великой Победы посвящена книга «За мной Тбилиси мой стоял». Она о вкладе, внесенном Грузии в Великую Отечественную войну. Автор книги – заместитель главного редактора журнала «Русский клуб» Владимир Головин. В непростых условиях карантина самое главное – принимать участие в творческих конкурсах. Независимая премия «Глаголица» приглашает детей от 10 до 17 лет заявить о своих литературных способностях и получить шанс на признание. Благотворительный фонд счастливой истории» с 2014 года проводит независимую литературную премию «Глаголица». В конкурсе за все это время приняли участие дети из 12 зарубежных стран и 67 городов России – от Петрозаводска до Якутска. В этом году оценивать работы юных авторов будут известные писатели – Виктор Лунин, Михаил Яснов, Анна Рус, Сергей Махотин и другие. Почетным гостем сезона станет популярная американская писательница Али Бенджамин. Участие в проекте бесплатное. Конкурс организован в несколько этапов. Первый из них проходит онлайн и уже стартовал. Юному автору нужно написать рассказ или стихотворение на произвольную тему, затем зарегистрироваться на сайте и разместить свое произведение в личном кабинете. Решающий этап – очные мастер-классы членов жюри, которые будут приведены для 100 авторов лучших работ в формате литературной смены в ноябре этого года в городе Казани. Победители получат не только путевку на литературную смену с мастер-классами членов жюри, но и альманахи с лучшими произведениями сезона, электронные планшеты и наборы книг – а также организаторы подготовили шесть статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран-при. Литературная премия «Глаголица» позволит талантливым школьникам заняться любимым делом и выйти за рамки ограниченного пространства, обогатившись новым опытом. Телерадиокомпания «Русский мир» также поздравляет вас с праздником Великой Победы. Мы подготовили специальную праздничную программу. В передаче Музей Мания вы можете посмотреть нашу виртуальную экскурсию по залам Музея Победы. Послушать героические и проникновенные истории с фронта, можно в проекте Фронтовые письма о любви, а также вспомнить великие военные песни, посмотрев наш праздничный концерт Песни Победы, который состоится 9 мая в 18.00. В нем принимают участие не только народные и заслуженные артисты России, но и все, кто стал участником марафона песней Великой Победы.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 Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskiymir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». С праздником вас! Всего самого доброго и до свидания.